И вот я уже в достатке, и то оглянулся, у нас остались табуретка, веревка и кусок мыла. <свят> и тут Толик вбегает, сосед говорит, всю можно заработать кучу денег, надо сняться в порнофильме. Жена говорит, как же, довели страну, теперь снимаемся в порнофильмах. А человек уже даже месяц не может играть в домашних спектаклях. Толик говорит, что мощно выйти на улицу голым, пробежать 20 метров. Твоего придурка разденут. Он выйдет из машины, за ним погонится. Он побежит, сядет в машину, тысяча долларов его. Ну что, поехали. Остановились у какой-то барахолки. Я вышел из машины, разделся. А водитель неопытный, ГИБДД поперло его. Короче, машина отъехалась. Ну, думаю, куда я сейчас побегу, когда народ возмутится? Только подумал, мужик подходит. Компьютера не возьмешь? Я говорю, какого цвета компьютера? белый. Я говорю, не, ну красных взял бы 20 штук. А, -а, -а белый даром не нужны. Только отделался от него. Оборачиваюсь справа, милиционер. С ним две женщины. Милиционер говорит, этот? Одна говорит, да. Милиционер говорит, сколько было в кошельке? Она говорит, 500 рублей. А этот вырвался и бежать? А, да. Точно он? Точно. Только тот вроде негр был. У меня прямо гора сплез. И тут собака. Оскалилась сразу. Я думаю, а, она же и цапнуть может. Да хотя бы и за ногу. Хорошо, какая-то женщина отогнала ее. И сперва ничего. Потом подошла ко мне и говорит, мужчина, вот у меня муж точно такой же. Можно вас на минуточку пиджак примерить? Завела меня в какой-то магазин, надела на меня пиджак. Говорит, ой, ну надо же, великоват. Продавщица говорит, где же великоват, он самый раз ему? Говорит, а, ну где же самый раз? Он до колен ему. А, а вы доходу хотите? Она говорит, ну вот хотя бы, вот до сюда. А до сюда сейчас не носят. И вот так вот полчаса, носят, не носят, носят, не носят. Я вот так бочком, бочком от них зашел в отдел шляп женских. И только тут! Одна женщина увидела меня и возмутилась. Наверное, ну, надо же, что творят, а? У меня оклад две тысячи рублей. Ну скажите, я могу себе позволить вот такую шляпу за три тысячи рублей?»